Туда у тебе бы, где ты еще не был, Уйти и забыться, и в сказку попасть. Но память не сказка, как будто бы ласка, Но ласка повсюду, а в памяти страсть.